Mm. <laughs> Вставленные в подставку, будто ножи потерянным холодом голосе Возьми в свои руки мою душу Залечи мне все раны, что я сделала сама Дай мне сил избавиться Надеюсь, не против головы С огромной скалы Лететь, как будто от кости Не будет крохота с прицелем.